Рассуждал Гарри про уважение к ветеранам, применительным к Украине, и что без этого уважения никакая нормальная армия не будет по-настоящему сильной. Правда, под ветеранами подразумевались, конечно, только те, кто воевал в АТО. Про уважение к ветеранам Второй мировой, спасших родителей Гарри Юрия Табаха и Дмитрия Ильича Гордона от тотального уничтожения, никто в этой беседе не вспоминал. Зато Гордон напомнил, что после развала СССР в Россию было вывезено ядерное оружие и предъявил америкосу претензию, что же, мол, вы нам обещали, гарантировали, а потом обещания не выполнили и Крым не защитили. На что Табах вполне резонно и авторитетно заявил, что он сам участвовал в этих событиях, что управлялись ракеты все равно из Москвы, что денег на содержание баллистических ракет у малых стран все равно не было. И даже перебазирование ракетных комплексов из Казахстана, Украины, Белоруссии в Россию оплатили сами американцы. Как раз вот здесь я в теме. Это было не совсем так. Ну, если начать издалека, Америка и вообще Запад не хотел, чтобы Советский Союз разваливался. Почему? Потому что мы понимали, что теперь заместо того, чтобы иметь дело с одним идиотом, у которого ядерное оружие, нам придется иметь дело с четырьмя идиотами, у которого ядерное оружие. И мы не хотели этого. Но когда это уже случилось поняли, что оно сейчас может разойтись. Странные эти все нищие, там ничего нету, они контролировать ничего не могут, это оружие содержать очень дорого, это не просто, что вы взяли бомбу, положили ее в гараж, и она у вас там лежит в сарае, нет. Это обслуживание очень дорогое. Переговоры, они не в один день шли, это не четыре президента собрались и договорились, это шли несколько лет. Ну, Конечно, решение было единогласно, что Америка оплачивает все. Вы понимаете, что управление этим было в Москве, содержать невозможно было. Страна бедная, что Казахстан, что Украина, что Беларусь, да и Россия тоже. Коррупция бесконтрольная, сумасшедший дом происходит. И это был меморандум. Меморандум это не договор. Это записка, что мы, вот нас такие... То есть это не договор? Это не договор, это меморандум. Слово "гарантия" там тоже нет. Там есть слово assurance. Это перевели на русский потом как гарантия. Но это неправильный перевод. Assurance – это уверение, заверение. Мы заверяем вас на этом меморандуме, что ваши границы будут сохранены. Где-то, как-то, почему-то люди перевели, и журналисты это преподносят, что это были гарантии. Таким образом, гарантии не были гарантиями, а были просто заверениями. Все те же сложности перевода с английского на украинский. В общем, американцы совершенно справедливо считали всех новых правителей, распиливших ССР идиотами, и стремились просто сократить количество таких потенциальных идиотов, которые были бы вооружены ядерным оружием, и с которыми им приходилось бы иметь дело. Вот видите, все так прямо и сказал, честно и по-военному. Да и действительно, зачем лохматить бабушку?